Всем привет, с вами Макс Риск, вы на канале... На каком канале? ну хай будет Риск, старт. Сегодня... да <coughs> мы сегодня в качнем фазе на 1000 кубков. Ну, точнее, 900 кубков и будет новый смайлик <coughs> О, Классно. Так, перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк. Это просто бронзовый сундучок, из него упадал для <coughs> Наверняка. Ну, упадал когда-то. Раньше мне упадало. Так, значит, у нас сложный режим. Да, филл, сложный режим. Что, улучшить, конечно, улучшить? Персонаж. Эм, в фазе хочет улучшиться. Я с радостью 1500 монет. Так, на восьмурку сразу открывается что? Новый, новый предмет. Или нет? А, уже все. На десятый нужно, да? это третий предмет. Второй это вроде пятый предмет. Первый то только для первых Я не в курсе. Пиши в комментариях, если ты знаешь. Там уже мне не говорится на каких рангов. Если у меня будет новый персонаж, то я подскажу, конечно, вам. Сейчас мне просто им подают персонаж. Так, фази, фази, фази. Мне нужно фази, качнуть 500 кубков и посмотреть новый, новый, новый смайлик. Ах ты что такое? А? Ну что получил свое? Давай еще. Я все-таки попадаю по тебе. Так, все, все, я понял. Пока. Да, пока тебе значит давайте пойдем и узнаем что же находится здесь тихо тихо тихо тихо о копье возьму конечно а тут тут тут, тут, у нас тут у нас а мощный мощный крокодил какой-то нет прошу не убивай крокодил крокодил крокожу не не ну прошу а! чё вы мусите меня а своих не хотите только ютуберов? Все убивают меня, все убивают меня, крокодила добавил, ну я не понимаю, вот блин, минус три кубки, зуба, Не что еще здесь кубка набирать, я думал это мне делаешь акцию 7 кубка плюс, а мне оказывается здесь вот зуба, любит нас затягивать все-таки любит, На брау тоже, не ну возможно брау получше да, там тем более есть раз, разные мини-игры, там можно поиграть в другие, чем тут. Тут только одна мини-игра, то скучно будет. Явно... Подожди. У что, лук реально большой стал. стопы? я не в курсе был. О, это правда? О, классно, классно. Так, в Майнкрафте будем строить. Пиши в комментариях. Мне продолжать рубрику снимать о строительстве корабля. Э, о, корабля. О... Ну, просто я не вижу актива, поэтому я пока не снидел ролики по строительству. Потом уже, когда все построим, будем тоже самообновлять обновлять. Если вы любите, когда мы строим, то ладно, будем строить. И, конечно же, будем сражаться с кем-нибудь. то -нибудь. Так, вот у нас один чувачок. А, -а, -а тихо-тихо-тихо. Подпишитесь на канал, Поставь свой лайкод. ⁇ -мо ⁇ Все выходит на поле, потому что вазе любит сушу. Да. А что вы не знаете, я будете знать. Эй, куда пошел? Ко мне иди. Ай. Это моя. Да, ко мне хорошо. Попаду. Пишите в комментариях, мне продолжать рубрику или же нет. Подожди, это моя ковья. Хорошо, мы воюем, забираем все, что есть у нас. Ты вот и все. Uh -huh. Да, хилочку забираем. Или ты там не забираешь хилку? Вау. Wow. мне оставляет хилку красавчик. Или ты и он умер вместе? Мух ты, везение Что он скажу Везение. Я прям все пособирал. Вау. Ну же, пошел вон. Бай-бай. Он что, умер? О, что происходит, что происходит? Я в жоке. Пиши свое мнение в комментариях. Откуда это все? Вот копье я возьму. Так, ахилки, ахилки, бедные мои хилки. А. -а, -а. Ладненько, мест две хилки. Ну блин, столько хилок плюс 13 кубков. Это что означает? Мест! победа значит, тогда остановись. Конечно, можно в один, но он нас заметит, так что будем тоже самокресить, как все любят. И ждем кого-то, ждем. В общем, продолжать мне э, строить эти кусты. Как там? карту конечно будет тяжело но вот кости вот тяжело строить возможно нужно мотокочек какой-то поэтому попроще кости видишь что добавить другое вот именно то что ты делаешь все мне ничего не пошел вон все убивает все на меня все на меня все на меня все брикавы Все на меня, стен меня, потому что я ютюбер конечно, да? А -а -а -а, там. Но я понял, что ты на меня нападал, так что мне не страшно тебе дать вот такой вот ударчик. также вот так капканчик ставим. Нет. Ну, я же сказал. Нет говорю, что нет. так ли? Так ли? И так ли? Подпишитесь на канал. Поставьте лайк от тихо. Й-мо, такой живой, был, я боялся за него. Просто хочу бам, боммы, бам, боммы, потому что это самые лучшие бомбы. Ну что, 45, о, новый стикер. Опа, на. Ну, ну, как он такое? 45. 935. Вы что, Вау. Ну что, знаете, тащит топ один, топ-1. <связать> вот, ё-моё, так, сейчас, сейчас я хочу забрать винограды. <связать> вот такие вот. да, пиши свое мнение в комментариях. Продолжать рубрику строительство. Мне, конечно, по душе сейчас только вот. Не хотелось бы, но я желаю этого чтобы построить большую карту самому. Но если хочешь мне помочь, то отдельно пиши личное сообщение. Только в том случае, если еще зрители захотят. <связать> давай. Выбираем. Это у нас новый смайлик. Дин -дин -дин -дин -дин. А потом будет тысяча и я берусь до мастера. Подожди, давай заново. <связать> я не в курсе. Мастер. Потом у нас гранд грандмастер две звезды то да, подожди пропустил град мастер 2 град мастер 3 град мастер 4 град мастер 5 вот это даете. я думаю затащим всем спасибо себе просмотр с вам вам Макс риск подписывайтесь на мой youtube канал каналы ссылочка на youtube в описании также слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа внизу есть такие вот значки. Нажимайте и смотрите эти данные видеоролики. А с вами был, как всегда, Макс Риск. Всем удачи, всем пока. Победа, значит, как вас остановились. конечно нужно в один, так чтобы не что будем тоже самотрезить, как фильм. И ждем кого-то. В общем, продолжайте мне строить допустим. Возможно, по моточкам пойти. О, то